В этом уроке мы будем говорить про историю создания криптовалют, как они появились или цифровых денег. Вообще можно отдельный курс записать по историю создания криптовалют, потому что это очень интересное направление. Оно молодое, потому что ну, первые там какие-то практические шаги это 80-е годы прошлого века, а самая старая криптовалюта биткоин, сеть биткоин, это ну, фактически первая транзакция прошла в январе 2009 года. То есть, она совсем-совсем, вот чуть больше 10 лет прошло, как только-только криптовалюта появилась. Поэтому, когда кто-то там рассуждает о каких-то статистиках, там, как повести, должна повести себя криптовалюта, все это от лукао, потому что, по сути, никакой истории нет. Все молодое. Биржи криптовалютные, вот скажем, Binance, это ей всего 4 года. Ну, что такое 4 года там, для какой-нибудь компании? Когда компанию, там, какую-нибудь э, возьмем мы, Honda Motors, ей уже там больше 100 лет. А здесь всего лишь там биржа 4 года как существует. Поэтому все очень интересно, все очень перспективно. И думаю, что э, по мере просмотра курса вы в этом, надеюсь, убедитесь. Кто скрывается под именем Сатоши Накамото, который считается родоначальником биткоина, неизвестно. Скорее всего, это некая группа программистов, которым наконец-то удалось сделать популярной вот эту сеть и привлечь в нее достаточное количество людей, которые стали в ней участвовать. Поначалу вообще было непонятно, собственно, для чего люди в ней участвуют, для чего они подключаются к сети биткоина, зачем они майнут, то есть получают некие монеты за определенные расчеты математически в сети, непонятно. Но постепенно это становилось более популярно И вот в 2010 году... Случилась первая в истории биткоина такая важная хакерская атака, которая, ну это первая и последняя в этой сети хакерская атака, которая, которая привела... Кражи денег, и после этого это из этого сделали вывод, и после этого фактически никаких атак, никаких проблем именно с э, атакой на сеть биткоина, после этого не было. То есть э, на текущий момент это одна из самых надежных сетей за счет э, своей построенной, вот такой особой технологии. Мы ему в математику вдаваться не будем, но. Э, Биткоин – надежнейшая сеть, которую взломать и которую практически невозможно на текущий момент. Вот 2010 год ознавался тем, что была совершена первая покупка за биткоины. Это так называемая сделка, известная как биткоин-пицца, когда за 10 тысяч биткоинов купили пиццу стоимостью 40 долларов. На текущий момент 10 тысяч биткоинов – это более 50 миллионов долларов. То есть вот можете понять, насколько фантастически выросли, выросла стоимость вот этих а, биткоин монет, а, биткоинов. А в то время любой пользователь, имея просто обычный компьютер, мог создавать эти биткоины. Сейчас он, естественно, был бы миллионером, а может быть и миллиардером. Но кто бы знал. За время создания с 2008 года постоянно улучшалась технология были учтены ошибки сети биткоина, появились новые, другие монеты, то есть все монеты, которые после биткоина назывались альткоинами. В большинстве это имеют открытый код, то есть любой программист, для вас, конечно, это недоступно, как обычного пользователя, но программист, который разбирается в программном коде, может проверить и таких вариантов, Примеров много, проверяются коды, делаются какие-то замечания, улучшаются коды, то есть в, уча... в разработке, в стабильности, в надежности блокчейнов участвует огромное количество людей. Это вот одно из его преимуществ, то есть это как бы не черный ящик, а любой программист может большинство блокчейнов, большинство сетей криптовалют сам самостоятельно проверить и убедиться, что тут нет никаких подвохов, нет никаких там краш не может совершиться ваших. А Биткоинов, потому что здесь нет никаких а, третьих сторон, нет никаких какого доверия, чистая математика, которая позволяет вам а, быть уверенным, что ваши деньги никто не сможет украсть. Вот на текущий момент, вот эта цепочка. Биткоина постоянно разрастался. На текущий момент, вот, чтобы вам скачать историю всех транзакций, которые были совершены с 2008 года, вам потребуется несколько сот гигабайт места на вашем компьютере. Вот столько занимает на текущий момент вот это, это блокчейн биткоина. Но вы его можете скачать на свой компьютер и можете стать одним из множества полноценных участников данной сети. Можете даже пытаться совершать математические операции, попытаться добить биткоин, добыть биткоин, получить награду, но это нереально на текущий момент для обычного компьютера. Для майнинга и создания биткоина, для расчетов используются там совершенно отдельные специальные технологии. Делается это на видеокартах, а в сети биткоина это особые видеокарты с, супер, с суперпроизводительностью. То есть для простых смертных это недоступно. Этим занимаются люди, которые ну, во-первых, даже те, кто занимается майнингом биткоина, они майнят именно биткоин. А вот для майнинга других криптовалют используются другие устройства, совершенно отличные. Ну и на текущий момент биткоин уже, и биткоин, и уже другие а, криптомонеты, которые появились после него, постепенно постепенно внедряются уже и в технологии банков, внедряются уже в нашу жизнь, и уже и сделки, которые, и покупка недвижимости, и покупка каких-то товаров уже запросто проходят при помощи цифровых денег, при помощи криптовалюты. И вы тоже сможете это делать и используете это платежное средство. До встречи в следующем уроке. И хочу еще раз напомнить, сделать пометку, что есть вордовский файл, где есть ссылки, вот, на более подробное освещение этих некоторых моментов, которые, про которые я рассказываю. И кому более интереснее там поподробнее посмотреть вот, про историю криптовалют, вы можете там по ссылке зайти. И, кстати, вот про криптовалюту очень хорошо рассказано на сайте биржи Binance. Там есть раздел, где есть такой как бы обучающий материалы. И там про очень много интересных статей. И в частности, вот при истории создания криптовалют, так э, не очень сложно, но очень все по делу. И вот этим, кстати, этот сайт компании Binance мне очень нравится. Поэтому, кому захочется поподробнее почитать, милости прошу, открывайте файл полезные ссылки и там смотрите ссылочки, где можно все подробнее посмотреть. Здесь я стараюсь только самое основное рассказывать, самое важное, что вам потребуется, чтобы... Ну, дойти к, э, к цели данного курса, научиться использовать, э, пользоваться криптовалютами как платежным средством. Встречаемся в следующем уроке.